ведь Дуйко, руководитель и основатель эзотерической школы и эзотерического направления Кайлас. Итак, сегодня я постараюсь ответить на ваши вопросы. Надеюсь, будет у нас интересный вебинар. Как всегда, хочу сказать, что вопросы не очень стандартные. Сейчас я проверю, видно или слышно. Сейчас, стой, стой. Раз, раз. Раз, раз. раз, раз, раз. Все, все видно и все слышно. Чуть-чуть ниже надо. Камеру. Так. О, вот так хорошо. Все, супер. Итак. Сегодня я сделал публикацию в своей группе «Дуйко Кайлас и РТЕ». И в этой публикации я написал, приглашаю вас задать мне вопрос, я отвечу на него в сегодняшнем вебинаре по эзотерике. Также я вижу ваши вопросы. Вот сейчас пишите вопросы в вебинарной комнате «Житиген Алтай», Лариса Синицкая, также в вебинарной комнате «Эзотерической школы Кайлас». Итак, давайте начнем с вебинарной комнаты «Эзотерической школы Кайлас». Оксана, добрый вечер, Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста операция удаления желчного или шумы помогут и какие не помогут и урфа урсофальк вам тоже не поможет к сожалению скорее всего в вашем случае необходимо будет операция нужно попробовать вот что сделать нужно попробовать попить любую кислоту вот яблочный уксус можно на один стакан воды 1 столовая ложка меда и 1 столовая ложка яблочного уксуса. И вот по чуть-чуть маленькими глотками в течение дня. Винный уксус, яблочный уксус, даже столовый. Можно попринимать и попробовать. Татьяна Миракина. Я покупаю акции, привязанные к доллару, ТЛ токены. Правильно делаю? Нет, неправильно. Вы не сможете на этом заработать, к сожалению. Ну, а чтобы не потерять деньги, небольшие там проценты. Ну, небольшие, конечно, сможете. Но Дело в том, что я знаком с этой системой всей, и вы не учитываете процессы потом обналичивания, процессы превращения денег из одной валюты в другую, зачисления на карты. Это все большие проценты, и в итоге все, что вы зарабатываете по чуть-чуть, это всего лишь... Визуальные цифры на самом деле, как правило, это денег вам не принесет. Итак, Гульмира Бакирова. Как лечить в домашних условиях гипергидроз? Гипергидроз можно попробовать полечить постом однодневным, либо во вторник, либо в четверг. А также, по моему мнению, гипергидроз, как правило, связан с огромным выделением, забросом или выбросом соляной кислоты, для того, чтобы ее аннулировать. Необходимо принимать обычную соду. Каким образом ее принимать? Дело в том, что сода это двууглекислый натрий, натрий, С, натрий HCO3, вот правильно, натрий HCO3, является солью натрия. Почему она может помогать устранять соляную кислоту? В тот момент, когда соляная кислота выделяется, поджелудочной железой, в этот момент происходит естественное спазмирование сосудов и в этот момент происходит вот, э, гипергидроз, то есть сильнейшее потевание. В э, случае, если в этот момент выпить соды, одна чайная ложка на стакан теплой воды, не нужно ее заваривать, там холодной можно воды, но лучше теплой все равно. Если пить теплое, она быстрее вступают в реакцию, потому что теплые растворы, они вступают в реакцию более быстро, чем холодные растворы. И что будет производить в вашем желудке принятая вами сода? Ну, для этого нужны небольшие знания химии, насколько я помню, хотя не, не особый специалист в области химии, ну, насколько это возможно. Там ничего не связано с щелочью на самом деле, там просто соляная кислота, она объединяется с содой пищевой и при реакции происходит выделение, насколько я помню, соли H-хлор, воды H2O и какой-то там атома водорода. То есть вот таким образом происходит, происходит влияние соды. Она объединяется в виде формулы, объединяется с соляной кислотой, аннулируя вот такое агрессивное действие соляной кислоты и в дальнейшем... Поэтому в случае, если когда-нибудь какой-нибудь э, медицинский работник скажет вам, что соду пить это опасно и так далее, в случае, если у вас есть Гастрит, гастроэнтериальный рефлекс, связанный с повышением кислотности, то сода запросто может с этим справляться, это совершенно безопасно, не имеет значения пить ее горячее или холодное, от этого она никаким образом не изменяется, не меняет свою формулу химическую, процесс... Процесс э, э, расщепления соляной кислоты практически мгновенно происходит. Пищевая сода нам не вредит, вода нам не вредит. Водород в таком виде он усваивается и, в общем-то, тоже нам не вредит. Таким образом, можно сказать, что питье пищевой соды совершенно безопасно. Это один из таких простых способов устранять в домашних условиях гипергидроз. Пожалуйста, используйте. Почему зубы нужно чистить... Содой. Если человек чистит зубы содой, аналогичный процесс происходит во рту, очень часто происходит закисление среды, это происходит за счет работы бактерий. это происходит за счет гастроэнтериального рефлюкса, очень часто человек может ощущать кислоту в своей ротовой полости, это приводит к разрушению эмали зубов, это может быть связано с недостаточно хорошо работающим клапаном, помпой, из желудка в пищевод, что может приводить к появлению кислотности в пищеводе, что проникает к нам в рот. Этим всем регулирует нейрогуморальная система. И это все связано с нашими стрессами, реакциями, гормонами, нервами и так далее. Ну вот самый простой способ, это в момент того, когда у вас гипергидроз, в этот момент выпивать небольшое количество соды. Можно ее выпивать один, два или даже три раза в день. Не обязательно в большом количестве, это может быть просто несколько глотков. Простой способ, дешевый, тем не менее, очень эффективный. Вера Кериньясова. Добрый день, уважаемый Андрей Андрей. Вчера мой муж шел по улице и вдруг почувствовал, как его что-то тюкает, по голове. Ух тыж. Потом увидел, что от него отлетает большущая ворона. Что это могло означать? Она о чем-то его предупредила. Спасибо большое. Ворона всегда сидит на плече у Одина. Один это тот, кто заключает договора. И считается, что если ворона каким-то образом ворона каким-то образом Намекает что-то, кричит перед человеком или там стукает как-то, то это либо нужно отдать долг, либо заключить договор, либо ответить за обещание, либо это говорит о том, что наоборот, кто-то вернет деньги или назначат на какую-то должность, либо от него ждут какого-то решения, которое он обещал. Вот таким образом. В целом именно это и обозначает. Да, это действительно примета такой есть. Самая плохая примета, это если бы ворона ударилась в окно или ударилась в какое-нибудь там помещение или здание и упала бы перед вашими ногами мертвой. Вот это плохой такой плохая примета. А В основном такие приметы не страшны. Ани Борисова. Добрый день, уважаемый Андрей Андреевич. Я надеюсь, что перевод Google переводчик точен, то не вы сможете правильно понять мои вопросы. Нужно было писать на вашем языке, я могу переводить. Я ваша ученица, у меня три ступени 2018, но сейчас практикую вторую, новую 2018. Прошла вместе проектор буду Садхану, у меня Сангая. Ого. И с вами прошла Сангая 73, 74, 75. Супер. Потом практиковалась каждый день без субботы и воскресенье практиковала один за другим. Был упертый человек. Теперь буду участвовать в СНГ 76-77. Скажите мне, должна ли я прекратить практиковать СНГ 73-74 и 75, начать практиковать только новые 76-77, или нужно чередовать их все? Вот завтра я буду проводить СНГ, я вы эти СНГ вместе со мной пройдите и после этого сделайте один месяц перерыв. Просто ничего не делать. Можете из завтрашнего СНГ выбрать какое-нибудь заклинание, завтра их дам там 40 штук, и использовать одно какое-то, которое вам подходит. Не нужно каждый день читать или проводить вот такие СНГ. Это очень источает психическую деятельность. Я практикую, но мои результаты минимальны. Стараюсь следить за всем, что вы говорите о философии, пси-энергии и доброте. Скажите, пожалуйста, что блокирует приток денег ко мне? Может, я где-то ошибаюсь. Если я ошибаюсь, то как мне исправить свою ошибку? Заранее спасибо. Ответ мой есть. Дело в том, что... Я уже говорил это, но дело в том, что... Э, мир устроен по принципу... Э, вот смотрите... Мир устроен по принципу эмоций. То есть человек эмоционирует, даже не эмоции, а чувств. Человек создает чувства, и вот какие чувства он создает, те чувства в его жизни и создают в дальнейшем его жизнь. Именно поэтому очень важно знать два таких нюанса или два таких принципа привлечения в свою жизнь материального благополучия. Первый принцип. Начать. Произносить себе слова. Вот пусть это для вас будет техникой номер один. Каждый день начинайте произносить слова себе. Мне нравится там, вот вы утром просыпаетесь и начинаете говорить, мне нравится подоконник, мне нравится стена, мне нравится рука, мне нравится нога, мне нравится, как я ем, мне нравится это, мне нравится это. Говорите с учетом того, чтобы сказать на протяжении дня не менее 300 раз, то есть три кругочета. Но делайте так, чтобы каждое слово ⁇ Мне нравится ⁇ соответствовало действительному чувству, которое вы транслируете. Таким образом будет накапливаться некое душевное или духовное тепло. Оно как магнит в дальнейшем притягивает в нашу жизнь людей, которые хотят для нас сделать что-то такое, чтобы нам это понравилось. Как правило, это связано с материальным благополучием. Второе. Человек живет очень часто, и у него есть определенная карма. Это огромный вагон такой, знаете, это карма родителей, карма этого человека, там, карма рода. Это могли быть обещания, которые вы дали, обман, который вы дали. Там, могли кому-то благодарить, и кто-то отобрал. Это могут быть какие-то порчи, страдания и так далее. То есть это могли быть влияния и так далее. Ну и справиться с этим обычному человеку нет, никак невозможно. И обычно... Человека это тянет, и человек не может вырваться из вот таких, как правило, каких-то вещей, и они могут очень влиять на него, и он может из-за них не зарабатывать. Обычно это решается путем, и я этот путь обычно называю стенание. Какой самый простой путь стенание? Посвящайте одна или двухдневный голод. Голодовку можно с водичкой. Тому, чтобы в скором времени заработать деньги. То есть отдайте долг. Так и говорите, что сегодня голод я посвящаю тому, чтобы отдать все свои долги кармические за всех. И в дальнейшем посвящаю это своему материальному благополучию. Стинанием могут быть также спорт. Я обычно занимаюсь спортом, очень активно занимаюсь спортом. Всегда это посвящаю чему-нибудь. То есть я обычно говорю... Посвящаю сегодняшние занятия спортом, материальному благополучию. Пусть мой бизнес развивается, пусть он цветет. И после этого там, на арбитреке или со штангой, или там, очень сильно стараюсь там, заниматься. Есть третий вариант. Я занимаюсь йогой, мне от того, что больно становится, когда я занимаюсь йогой, не могу расслабиться. Я это тоже чему-либо. Одним словом, любую боль, любые стенания, напряжение, истощение все это можно начать приседать, пока не вспотеть и пока не будет тяжело. Можно на гвоздях стоять. То есть любые стенания, которые заставляют человека страдать, фактически отдают тем духам, которые требуют, чтобы человек не был богатым из-за какого-то долга, ваш долг. И они на самом деле не хотят ваших денег. Они готовы их отдать, если вы отдадите им боль. Вот эту боль и мы посвятите... Таким образом, любая боль, которая у вас появляется, посвящайте духом или посвящайте тем, кто у вас хочет эту боль забрать. И скажите, я даю вам боль, те, кто хочет от меня боли, а взамен я прошу вас сделать меня более богатой, успешной, здоровой, там, еще какой-то. Надеюсь, ответил. <coughs> Вообще говорить о материальном сейчас, ну можно бесконечно. Очень много есть таких нюансов, но ваш вот конкретно и находится, скорее всего, здесь, Лариса. Добрый день, назовуты читатель ужитя. Подскажите, пожалуйста, чем мы не краще заниматься, чтобы заработать, чтобы открыть и доходы. С долгий дядчный мирует от радостью. Вам все хорошо, вам дуже хорошо все будет. У вас все будет хорошо получаться, если это будет связано со стройкой, с краской, штукатуркой, покраской волос, может быть, дальше специальность такая, которая связана с рисованием, с покраской волос, может быть, там, с ремонтом чего-либо. Или даже изготовление тортов. Одним словом, там, где есть цвета, с цветами то есть, все, что связано с печатью, все, где есть краска, у вас будет хорошо получаться. Лариса Джин Валюк. Здравствуйте. Спасибо огромное за труд. Хотел спросить: мой любимый мужчина Рафаэль, скоро будет жить со мной? Буду ли я счастлива с ним? С нетерпением жду завтрашнего Сенгая. Будет жить с Рафаэлем? Будете, будете счастливы. Ну, ну, Будете счастливы, да? Жордиса, Вилзоне, Лабден, Андрей Пал Джамс, спасибо за возможность спросить о том, что меня сейчас волнует. Месяц назад я заметила шишку на правой груди, которая теперь стала больше. Рак и закупорка лимфоузла. Да, у вас онкология второй степени. Проблемы с лимфатическим отказом у ног до колен. Жить э, Хотелось бы еще жить. Никаким образом, ничем не избавитесь. Нужно пройти курс химиотерапии, гормональной терапии и узел вырезать. Вот я вам говорю, вы сто процентов будете еще жить, если сделаете, как я вам говорю. Лучше жить без груди, чем умереть с грудью. Поэтому обязательно делайте, вот как я вам говорю. Вы, у вас идет то, что вы будете жить, просто сражайтесь. Ольга, Ольга, здрасте, обучаюсь на курсах СММ-маркетинга. Скажите, получится ли у меня хорошо зарабатывать в этой сфере? Получится? Больше смелости, Оля, а то вы ну, вот совсем не смелый человек. Оксана Конченко Андрей Андрей, скажите пожалуйста, можно ли еще год поститься девятый день? Можно до конца своей жизни поститься каждый девятый день? Это метод, который делает человека вечным. Если вы будете поститься каждый девятый день своей жизни, то вы проживете в 900 раз больше, чем каждый человек живущий на планете Земля. Но сделать это сложно. Кстати, завтра буду поститься целый день, ничего не буду кушать тоже девятый день соблюдаю Лариса Ильюшка. столько лет года три пытаюсь задать вопрос не выходила восторгаюсь удивляюсь неужели вы и правда слышите что я с вами разговариваю только на этот вопрос не нашла ответ ну что ж такое на ваших вебинарах которые мне попадались Соня 16 после еды и кота она очень страдает это было слышно в животике у мам и кота это всегда высокая кислотность и это всегда это всегда рост икота, это рост глюкозы. То есть, когда человек икнул в этот момент, его глюкоза очень вы, очень поднялась. И есть два варианта: это либо вырос инсулин, либо увеличилась глюкоза. Для того, чтобы убрать икоту, нужно сразу же выпить большой стакан воды, желательно чем холоднее, тем лучше холодные воды, и тогда также, если кота частая, то тогда необходимо обратить внимание на поджелудочную железу и обратить внимание на желудок ребенка. Посмотреть, нет ли плохого запаха изо рта, не развивается ли галитоз, не появляется ли гастродуаденальное заболевание. Одним словом, пройти исследование у гастроэнтеролога. Ну, в целом, водичкой можно вылечить. Людмила Коваль, шановный учитель, скажите, будь ласка, защиту Айм Хри что МХРИ можно ставить на торговый киоск на дитину брать себе одночасно одночасно нет нужно каждого индивидуально то есть я на маком сваха сначала на себя потом на брата потом на киоск потом так не получится на всех сразу нет а если в голове и душі постійно хочу пройти платный ступень а в жизни не дается даже купить есть за что а почати не могу что делать Ну если есть за что купить то нужно купувати а если уже купили, то себе потребно будет заставлять. Ну, не понял вопрос. Простите, конечно. Ну, наверное, мы на разном уровне. Наталья Остапенко. Вот представьте, перед вами находится... Вот очень часто человек приходит в эзотерику и говорит, я хочу изменить свою судьбу. Я говорю, начинай. И человек говорит, ну, ваш ступень очень дорого стоит. Ну, а я говорю, скажи мне, ну, ты готов в своей жизни изменить на 100% свою жизнь? Человек говорит, да, мне не все в моей жизни нравится, отлично. Сколько ты готов за это заплатить? Ну, а вдруг не получится? Нет, ну давай, вдруг не получится, не пойдет. Но сколько ты готов заплатить за то, чтобы изменить на 100% твою жизнь в лучшую сторону? Но почему вы считаете, что это будет работать? Я считаю, что будет работать, потому что я обучаю одной лишь идеи. Я обучаю человека идеи быть везучим. Я считаю это ключевой идеей своей эзотерической школы. То есть я рассмотрел человека, который невезучий, посмотрел, чем он отличается от везучего человека, и понял, что я могу научить человека везению. Ты хочешь быть везучим? Да. Сколько готов заплатить? Ну, знаете, чем отличаются люди? Одним везет, другим не везет. Вот эзотерика, ни один математик, химик, физик, ядерщик, там, ни один медицинский работник, никто никогда в жизни не скажет, почему человеку одному везет, а почему другому не везет. Но это же есть. Но и кто-то скажет, да это совпадение. я знаю таких людей, которым тотально везет. Как можно это объяснить? Это можно объяснить только с позиции эзотерики. Они везет и как с этим бороться. Как это объяснить? У меня был такой знакомый, который два раза в год ногу ломал который постоянно разбивал машины, потом перестал ездить, потом постоянно давился, если ездил на лыжи, постоянно разбивался, если покупал еду, обязательно ему просрочное доставалось. Ну и у него, он когда-то сделал операцию, мы удалили желчный пузырь, и произошло тяжелое осложнение. Потом ему лечили перитонит. Потом, когда перитонит вылечили, у него начался сепсис, еле спасли. То есть я могу сказать, что ему не везло. Если ему зубы лечили, то обязательно все очень плохо, все выпадало и так далее. Его звали Юра. Он умер. Он напился на Новый год и умер от, тубер... ну, от воспаления легких да и вот ему не везло тотально я ему говорил тебе не везет как ты живешь слушай как так получается и вот это можно рассмотреть сколько человек готов заплатить за свое своими или жить всю жизнь так чтобы не везло или жить чтобы везло и человек говорит у меня есть возможность я хочу купить но не знаю как себя заставить проходить так а что там проходить хотите быть везучим пройдите и будьте используйте и наслаждайтесь наталья Стапенко. Спасибо за помощь и советы. Найдет ли дочка Эрика Стапенко работу по специальности после окончания учебного заведения? Где искать? Где искать не знаю, но скорее всего найдет. Оля Людмила Минкова. Спасибо большое, добро, которое делитесь с вами. Живу в Беларуси, ученица школы. Да, может без проблем оплачивать ваши курсы. Жители Беларуси уже в конце следующего года. Жители России нет. Виктория Ольховская. Скажите, пожалуйста, устроимся ли мы в новой стране? Есть много трудностей и вопросов. Бежали семьей в один конец и Донецка. Да, устроитесь их, все будет хорошо. Людмила Верещагина. Скажите, пожалуйста, какого цвета лучше купить чемодан дальнюю дорогу? Самые невидимые чемоданы зеленые. Их никто никогда не ворует. Их вообще никто никогда не трогает. Орех и яблоко в кармане. Орех не нужно, а яблоко, да. Спасибо вам за совет, Они недорогого стоит, спасибо. Валерия, Валерия, скажите, мы с МЧ будем жить в его доме, да, вместе со свекровью, да, или будем в отдельном, нет, сначала будете жить вместе. Стоит ли обустраиваться в его доме уже сейчас или лучше подождать и пытаться снимать жилье в городе? Вообще он будет хотеть, чтобы вы жили вместе. У вас даже такой опыт появится. Но я вам серьезно говорю, ищите прямо с первого момента возможности переехать и жить отдельно. Начинайте полноценную молодую жизнь с вашим МЧ, в полноценной, где вы будете полноценной хозяйкой своего полноценного даже съемного жилья. С этого начинается счастье и радость. А там будет бабушка ходить, будет там вечно кривиться, не так смотришь, не так дышишь, ему будет шпыркать, как ты с ней живешь, она к тебе там не так дует, не так взует. Диана Назарова. Андрей Андреевич, когда читаю мантры от колдовства, для очищения своих близких, нужно ли запечатывать себя и брать их в круг? Да. Как вы учили в обрядовой магии, да, или не надо? Надо всегда. Какие эффективные мантры от колдовства вы советуете, кроме мантры Ханумана? Мантру Чигимо можно читать своим близким? Что, издеваетесь? Ну, конечно. Вот все, что даю, можете все подряд читать. Мантра трехглазого Шивы может вызвать привыкание? Нет, не может. Мантра трехглазого Шивы – это мантра, которая переворачивает человека и делает тех духов, которые из астрала проявились в нем, загоняют обратно этих духов, как бы подселение в мир астрала, так чтобы человек не мучился. Александр Гордиенко, спасибо большое за все, что делаете. Мира, счастья, благополучия. А мы поехали с оккупации, прожили пять месяцев в Запорожье хотим ехать за границу. Все у нас сложится благополучно. Все сложится благополучно. А наша квартира и квартиры наших детей. И мы что, уцелеют? Да. Нам будет куда возвращаться? Да. А главное, выживем мы и соберемся все вместе с детьми и внуками после победы. Да. С огромным уже в конце следующего года. Все в порядке будет. Татьяна Горобец. Приедет ли мой сын жить в Украину? Заранее спасибо. Скорее всего, не захочет. Алла Павленко. подскажи, будь ласка, дочка ездит на машине, е? Коды еще была я впевнена, что все будет хорошо в дорозе. Ну, вы готовы, чтобы я сейчас коды вам давал? Что с вами? Найдите мой сайт, он называется duyго.гуру. И напишите там э, талисман для... Вождение автомобиля безопасного. Также есть талисманы на моем сайте duiko.market Это талисманы для безопасного вождения и так далее. Коды нет. Светлана Рыхтик. Спасибо большое, что вы есть и всегда даете возможность прикасаться к вашим бесценным знаниям. Скажите, можно ли читать на сына защитные мантры? Если да, то какие правильно? А что вы хотите, чтобы я сейчас вам мантры дал или коды? Что вы хотите от меня, Света? Что вы хотите? защитные мантры, ставьте ему ритуальную защиту, запоминайте. Амхридая намахом, прям шляться с сокушек, я вас о том сокушивать, а те хумам Хотите, читайте такую мантру: Шива, шагти юкто яни погавати, шагти прабхавитумном чедавам деванук халоку. Салахспандитум апи аства маратхям ханхаравича дрепхерапи. Или там можете чегимо для него как защитную почитать. И тут такой вопрос, что запомнили. То есть зачем, о чем вы спрашиваете? Защитные мантры, то какие правильно? Вот, ну, вам эта информация нужна была? Милые мои, Наталья Хитревская, щеру дякую за вашу допомогу, порады для нас. Я вам хочу вот что. Я фактически вам не дал совета, а желание дать совет есть. Не надо мантры никакие. Складывайте ручки и говорите каждое утро. Представляйте вашего ребенка маленьким, как будто вы его обнимаете. Говорите, мой любимый сыночек, сердце мамина защищает тебя. Оно защищает тебя от любого зла. Пусть каждая дверь перед тобой откроется, пусть все женщины к тебе хорошо относятся, пусть мужчины хороного относятся, пусть на работе хорошо относятся, пусть будешь здоровеньким, пусть ножки будут целые, пусть животик будет целенький, пусть ротик будет целенький, пусть ручки будут целенькие, пусть ножки будут целенькие, головка целенькая, пусть друзья будут только хорошие, пусть там и вот желайте. Это называется вымаливание для хорошей судьбы. Сандра по поса. По Подскажите, что эзотеристки означает, когда каждую ночь просыпаюсь 4 часа или другие ночи через каждые 40 минут. просыпаясь уставшей и разбитой. Это у вас съехали циркадные ритмы. Вообще совет такой. Купите препарат, называется мелатонин и л-триптофан. Мелатонин и л-триптофан. Ложитесь в 10 часов вечера в кровать. Откладывайте телефон, не ковыряйтесь в нем. Выпивайте две таблетки мелатонина, две таблетки триптофана и засыпайте. Два дня проснетесь в 4 часа и после этого начнете хорошо спать. Правда просыпаться будете там часов 7-8. Почему человек 4 часа просыпается? Человек 4 часа просыпается, а именно с трех до 4 это легочные заболевания, а с 4 до 5 это почечные, легочные, сердечные. О. Правильно, сердечные. Поэтому это говорит о том, что вам, вас будет для того, чтобы не произошла остановка дыхания. Что необходимо попринимать, витамин В6, кальций и витамин Д3. Начнете припить кальций, магний В6 и витамин Д3. Попринимаете одну-две недели и перестанете по ночам просыпаться. Хелена Стейман я ленивая ученица, но все такие, но не парюсь, это важно. У меня следующий вопрос, стоит ли оформлять официальное отношение с мужчиной, если штамп паспорта меня не интересует, он более 15 лет все время предлагает. Ой, такие, если хочет, он же еврей, я так понял, а если еврей хочет, то надо дать ему, знаете, а то же ему не имется. Ну, хочет, сделайте ему, слушайте, если он хочет, надо соглашаться, только пусть штамп, значит, штамп пошел. Если хочет. Знаете, у евреев пунктик есть такой. Поэтому если он хочет, то надо дать, а то же он будет страдать. Он же там приходит в синагогу, и Муравин говорит, что до сих пор еще не женат. В твоем-то возрасте. Он да, ну что, с ума сошел. Ну-ка давай. Знаете, как у них называют хадуны Ходуны или топтуны, я уже не помню это слово. А, и вот говорят, ну что ж такое, что... А она вот если не жива, она не хочет. Ну так нельзя, это как бы не религиозно. Надежда Голубев, ну надеюсь, ответ дал. Итак, ответ. Надо ж там, надо. Надежда Голубева, как вы меня смотрите вообще? Как вы меня смотрите? Ну вы прям сильные люди. Чому вашку снимать информацию про себе своих детей? Вид поведь, бОд очень переживаете. Мы дети в квітні виїхали в США штат Вашингтон. Вони хочуть залишитися, а ми не хотіли, щоб вони повернулися. Але залишатися чи вернутся? Залишуться діти, а вам хочеться, щоб вернулись? Ну, хай вони вибирають, а що вам? Вам хочеться им жити, а ваше життя вже и так. Хай вас заберуть туда. Та будете в штаті Вашингтон там гарно леса така ж погода як у нас тільки холодніше дуже гарно недорого не дви не знаю как недвижимость на українську. Вера Ковтун нерухомість недорого нерухомість коштує я вмію, я вмію українською мовою бачите Вера Ковтун. Уважаемый Андреевич, хочу задать вопрос, как служится судьба моего сына Славика? Ему 31 год, не хочет обращения ни с кем из нас. Аннулировал все телефоны, делаю в эмали. Все, помиритесь, все будет хорошо, подождите. Год и два месяца, полтора года начнет вновь общаться. Василий Хрустаев. Бывшая супруга пугает меня, что подала документы на лишение меня права. Отцовство так ли это подала? Нет, не подала, ничего не бойтесь, права у вас никто не отберет, права у мужчин у нас не забирают. Самира Мамадова, послушайте, вы не о том думаете, вы не думаете о том, что у вас кто-то права забирает, а думайте о том, что вы дадите вашему ребенку, когда ему будет 20 лет. Вырастет ваш 20-летний ребенок, и вам нужно будет ему купить квартиру. А есть права, нет прав, это уже не важно. Если вы не занимаетесь воспитанием своего ребенка, то поставьте себе задачу собрать деньги для того чтобы потом устроить этому ребенку судьбу как бы выплату ему сделать там квартиру купить или там дать деньги или еще что сделать вот об этом думаете. самира мамадова моя мама зоя сможет прилететь из баку в швецию ко мне на следующий год да стоит это делать обязательно юрия мартынова подскажите пожалуйста как во время занятий спортом в частности пробежек катания на велосипеде в огороде а в городе и на природе Защищаться от нападения собак, которые выгуливают везде и всюду, без поводков, намордников. Они постоянно бросаются на бегунов. Никак. Бывает, бежишь или едешь, а сзади летит животное, пытается цапнуть тебя и подругу. Есть такие штуки, называется электронный отпугиватель собак. Я видел такой. Собака слышит и не подбегает. Может быть, насчет этого защитные мантры. Нужно произносить ч-ч-ч-ч. Слог отпугивает собак. А также некоторые хозяева, как правило, могут абсолютно спокойно смотреть, как любим, да, так и есть, культуры нет. М -м -м Попробуй культурно возмутиться. Ну что, нет, ну что? Он... если человек собака может жить с человеком, как собака с собакой, или, человека... или как собака с человеком, как человек с человеком. Вот э, дома собака живет, как человек с человеком. И это инская сторона. И есть янская сторона. А на улице... Живущая с человеком как человек собака, человек в отместку начинает жить как собака с собакой. Поэтому если дома э, в кровати спят, с одной тарелки едят, то на улице вместе гавкают и вместе кидаются. Нормальный процесс это как бы дополняет полностью гармонированные гармонированные отношения. А когда в таких случаях вызываешь полицию, быстро цепляют ошейник и скрывается. А что ж такое? Хотя ты даже никакого вреда им не причинишь. Что делать в таких крайне неприятных случаях, которые происходят почти каждый день практически по улицам, ни утром, ни вечером, негде пробежаться, использовать для здоровья, не поддержанием обязательно высокой физической формы для моей работы, иначе хоть заниматься спортом бросай. К сожалению, уже даже невозможно найти собака безопасный маршрут. Согласен. Да еще и подобная агрессия. собак уровень культуры воспитания их владельцев настроения на целый день может испортить есть очень хорошая штука она называется беговая дорожка берете беговую дорожку ставите и нет ни у вас никаких собак перед телевизором только один нюанс беговая дорожка должна быть дорогой я очень долго не любил беговую дорожку и потом друг ко мне пришел говорит сколько стоит твоя беговая дорожка я говорю ну... он говорит нет нет купи вот такую и потом, когда я купил нормальную беговую дорожку, на которой приятно бежать, как на улице, то после этого было приятно бежать, и он научил меня бежать. Дома можно точно так же бежать, как на улице. Зачем так себя замучивать, если на улице вы не перевоспитаете? Все время будет находиться такой человек, у которого будут вот эти проблемы. Ищите какие-то, ищите инструкции какие-то. Есть, скорее всего, там отпугиватели звуковые, есть отпугиватели нюховые какие-то, есть отпугиватели электрические. Я знаю, собаки боятся, когда тарахтит там электрическим током. Вот, допустим, не обязательно собаку бить. Можно ехать брать эту палку нажимать, она будет создавать эти искры. Собаки будут бояться подходить. То есть я даже сейчас посмотрю. Такой в виду. Отпугиватели для собак. Ого, слушайте, их очень много. Мощный ультразвуковой отпугиватель защита от собак с фонариком. Одевайте на шею и все. Ультразвуковой стационарный антилайт для собак. Видляковый собак с антизахоплением талихтар. Отпугиватель собак репеллер универсальный отпугиватель для собак, отпугиватель для собак и кошек, отпугивать, ну это треща, три, есть трещащие, есть э, ультразвуковые какие хочешь есть даже видео такое человек едет на машине на велосипеде бежит собака он нажимает и все и итог такой отпугивает дальше есть топ-5 лучший ультразвуковый отпугиватель для собак ну по-моему вы смеетесь надо мной то есть вы не хотите купить отпугиватель для собак при этом уже Заставляйте меня искать для вас информацию. А, я, я. Елена Рудавка, подскажи, пожалуйста, действенный эзотерический способ от воров закрытый участок в центре города, кругом соседей. У нас огород их хоспостройте. Опять начали лазить воры. Пока замки не спилились, но это ведь дело времени. Согласен. На доблестную полицию надежды нет. А, Заводила из данной видеокамер. Все знают, как дела закрыли. Ставите. Ставите по, по контуру, ставите сигнализацию, или садите туда человека, или ставите туда кнопку охраны, которая выставляется на ДСТУ, и пусть туда милиция ездит. Пару раз поймает, на этом все закончится. Если это не подходит, эзотерически не, не защититесь от воров. Это значит у них задача. Значит, где-то находится э, какая-то наркотическая, может быть... Э, на... Точка они, или алкогольная, они мимо ходят, и вот видят, там никого нет, и так далее. Что нужно делать? Если нужно эзотерическое, есть такой символ, есть на... На сайте дуйко. он называется тарантул вот его нужно найти я там объясняю где его необходимо расположить он сразу не сработает но так за несколько месяцев поможет чусьмак пдыщук Мария я в захвате вашей работу что это людям хотел бы вас запытаться что будет мне измен в быстрому житье багато уроки одна в ближайшее время Мария нет но года через два десь будет гарни вам надо пендечок Мария больше быть больше позитивной такой людиною, комуникабельной а так вы э, всего, всего боитесь и не коммуницируете, знаете вы как-то все боитесь чуть-чуть надо чуть-чуть быть более коммуникабельным человеком Светлана Ткаченко. Скажите, получится ли у меня зарабатывать в своем интернет-магазине? Получится. Мария Чакина-Клю. Существует ли вероятность, что в скором времени будет открыт новый источник топлива, энергии, например, для путешествовать с планеты на планету? Нет, в ближайшее время этого не произойдет. Владимир Будкевич. Спасибо огромное за ваш труд и поддержку. Расстался все же с кармической девушкой. Могли бы посмотреть встречу, особоносную девушку, или получится построить настоящую семью? Конечно, у вас там в Беларуси, где вы находитесь, миллион прекрасных женщин, и они все красивые. Как такое может быть? Приезжаешь в Беларуси, каждая красивая вообще. Есть две страны, это... это Наверное, Норвегия. И Белоруссия. Когда приезжаешь в Беларусь, всегда в шоке от большого количества красивых женщин. Ну, конечно, Украина на первом месте, но все равно. Там такие красивые. Прямо, ну, почему так? Елена Волошина. Как избавиться от папиллом? Эзотерический метод есть. Берете две картошки, трете одной картошкой, трете другой. Вот так картошку, картошку. Бросаете в землю и говорите, когда сгниет, пусть папилома уйдет. И вокруг папилломы завязываете красную нитку на узелок. Много-много узелков точно так же бросаете в землю, говорите, когда сгниет, тогда папиллома отпадет. Берете изюм синий, откусываете, трете папиллому тоже крест-накрест, и папиллома тоже отпадет. Ките хевчук. За все ваши труды, что делаете для людей, мира, солнца, подсоветуйте. Какой камень в кольце для меня подойдет, так как хочется себя порадовать? Катя, а? какой камень для нее подойдет? Зеленый подойдет. Любого, зелен... Любого материала зеленого цвета вам подойдет. Спасибо за все, что вы делаете. Подскажите, стоит ли доверять молодому человеку? Просит начать все заново и переехать в Польшу. Сможем либо отстроить отношения, и для меня будет лучше разорвать все связи, в том числе и рабочие отношения. Большое спасибо за помощь. Мне не очень хочется отвечать на этот вопрос, но по, по моему мнению, лучше вам не особо доверять. Вновь будет то же самое, что раньше. Галина Посвистак-Чаплинская. Дякую вам за дописи, як завжди, з'являється дуже вчасно з важливими рекомендаціями. Старший доціль 19 років, навчається на платному відділі її батьку не хоче нічим допомагати. Вже другий рік тривають сюди по аліментах. Чи варто продовжувати судитись, чи крато відмовитись? Відмовляйтесь. Коли вона виросте, він її купе нерухомість, і буде вона щасливою. А зараз не чіпайте і якось в нього нічого геть не виходить в житті, геть він такий запаморочений. Але буде далі все в него гарно. Коли выйдет, коли одружиться, жінка будет гарна, а так він як? Тут таке щось. Здрасте, Андрей Андреевич. Очень хочется иметь внуков от сына. Когда же это счастье дойдет и до меня? Ну, 2-3 года. 3-4 даже. три года. Людмила Горошко, вы помогаете людям. Это есть самый лучший поступок, который характеризует вас как человека, отдающего людям себя и свои знания. <clears> okay. <throat> Эрма Сатурова, брат семьей остались в Запорожской области в Михайловке. Есть опасность, нужно выезжать. Ваши родственники все станутся живы, опасности не вижу. Уже как неделю со мной происходят непонятные вещи. На днях легла отдохнуть, днем оказалось некрепко. Услышав движение в коридоре, хотела поднять голову, открыть глаза, парализовали меня, почувствовала чьи-то руки, на мои пытались голову повернуть, также не получилось. Посло, только крест, языком и мольба. Затем отпустила, после почувствовала большие, пыталась повернуть на протяжении уже нескольких дней, слышу ночью, как по квартире ходит, переехал. Я в июле квартиру, съемно съемная, не почувствовал боюсь за детей. Таши, сын ночью проснулся и говорит, что видел седую бабушку в оглу, боится спать там. Но мы думали, что это последствия ужастиков, которые он смотрит, а не от нас. Но я чувствовал мужские руки. В срочном виде нужно обратиться к психиатру. В срочном виде. Вы описываете типичные, э, типичные заболевания, которые развиваются внезапно. И они очень легко лечатся. Двумя препаратами прям вот... Простыми, там, цикладол или там, ну, это прям не надо ни стационара, никакого, ничего. Просматривая вас, никакого ни подселения, ни духи вообще. Это у вас была настоящая паническая атака, скорее всего, с может быть, там, с каталепсией какой-нибудь или, или там... Одним словом психиатрическое. Ирина Козенчук, Мой внук говорит, что у него тепло телевизор в голове и показывает мысли и события людей. Два дня назад смотрю на Луну огромного размера, он... О -о, сказал, что планеты выстраиваются в один ряд. Вопрос, мальчику нужна помощь со здоровьем или защита, или все хорошо, пьет черничный кальций. Не нужна защита, просто не развивайте. У детей это нормально, это творческая такая идея, и они могут фантазировать, ничего с этим делать не нужно. Это не шизофрения, не психическое заболевание, не бойтесь. Просто он видит, что вам нравится, он начинает придумывать. Я когда был маленький, тоже придумывал, вечно фантазировал, рассказывал, что я с червяками разговариваю и так далее. Этого не было. Большое спасибо, что даете возможность задать вопрос. Я выехал весной с 12-летней дочкой в Германию с дождевыми червяками и с рыбками. Я выехала весной с 12-летней дочкой в Германию в надежде выйти из долгов, изменить свою жизнь к лучшему, возможно, и в личной жизни. Но с дочкой большие проблемы, стала агрессивная, требует вернуться в Украину, не хочет учиться все время, сидит за телефоном. Когда хочу забрать телефон, хочу спокойно поговорить истерика, посоветуйте, как мне исправить ситуацию, как правильно поступить, не вижу выхода. Вам, скорее всего, придется... В дальнейшем возвращаться к себе в Украину, она действительно не сможет адаптироваться, жить в Украине, не сможет. Или переводить ее в другую школу вообще без шансов, разовьется психическое заболевание и следующий год будет хуже, чем этот. Поэтому спасайте ребенка, собирайтесь, идите, где вы там, в Луцк. Валентина Губаюк. Доброго дня, боюсь с экземой на руках и ногах. Перепробовала кучу мазей, таблеток. Стало еще хуже, сахара в крови не обнаружили. Если будет свет, обязательно буду вас слушать. Берите мою мазь, она называется изотоновая, и мажьте вот эти вот все свои вещи. Возьмите сало свиное, добавьте туда нашатырный спирт и добавьте туда серу. Вот такой серной с нашатырным спиртом мазью периодически мажьте. Берите и делайте отдельно... Варите 2, часа куриный желток, варите 2 часа куриные яйца, потом желток натираете, потом его обжариваете на сковороде сухой, добавляете на 10 яиц или этих желтков, добавляете 1 стакан оливкового масла, вот потом отжимаете это все и вот этим маслом натираете места экземы. В соде соду опускайте, каждый день принимайте... На протяжении дня чайная ложка соды два раза в день. Никакого алкоголя не принимать. Татьяна Иванова. Сложится ли у меня жизнь с итальянцем? Живет на Кубе, зовет к себе. Если поедете, сложится. Жить не захочете, сам я Нелли Савчук. Волнуюсь за сына, 32 года, еще нет семьи. женщины. можете помочь эзотерически. Пусть женится. А -ха -ха -ха -ха. До 42 женится. Аж через 10 лет. А так будет встречаться еще. Ничего страшного. Она Мираханови. Ну Раньше до 38. Помогите примерить моего мужа и мужа дочери. Благодарю. Неправильный перевод. Помогите, пожалуйста, примирить. А, примирить, а не примирить. Конечно, я его примерю. Что же что ли? Примирить моего мужа и мужа и мужа дочери. А вашего мужа и мужа дочери. Благодарю. Но вы медленете. Да, Представляете мужа и мужа дочери. Представляете, будто у вашего мужа кровь вытекает и соединяется с кровью из мозга. И соединяется с кровью вашего а, мужа дочери. А у мужа дочери из ног точно так же. И на вдохе, и на выдохе. Вот так вот крутите. Также читайте мантру из второй ступени. Не знаете, проходите. Также проводите из второй ступени объединение их э, тоналями, делайте между ними прогревание слоев, схлопывайте их меры. Вы, наверное, не знаете, нет? Ну что ж, придется проходить вторую ступень. Мадина Шуаева. Шу -Аева, большое за то, что вы есть. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как можно защитить себя от негативного влияния на работе? Возьмите духовное имя, получите его или сделайте для себя и пользуйтесь. Если человек живет под принципом своего духовного имени, как я рассказываю на первой ступени, то влиять на него эзотерически никто и никогда не сможет. Там завтра... Пользуясь случаем, я хочу провести промоушнс. Итак, завтра я проведу сангая. Это сангая, это специальные занятия, где я буду о чем-то говорить. Итак, что будет завтра? Я расскажу о лакшмистотре. Чтобы человек был везучим, он должен медитировать на то, что он становится и дальше, чем он становится. Для того, чтобы исполнилось желание, дам метод. Как построить полотно, помогу вам построить это все обряды. Также помогу вас, достану из глубины, поставлю там вам произнесу там в общем получается 6 обрядов после чего я буду проводить или рассказывать как в себя внедрять цифровые коды денег и благополучия это коды благополучия как что представить какие циферки в кошельке или в сейфе или в кассе чтобы продавалось хорошо и деньги добавлялись что и где представить какие циферки чтобы привлечь деньги какой символ представить с циферками, чтобы появились там фортуна, чтобы везучим стали, дисциплинированным, чтобы найти престижную работу, реализоваться, уехать за границы, чтобы бизнес получался в чужой стране? Чтобы появились силы что-то делать, чтобы появился бизнес, успех и прогресс. Чтобы бизнес получался на стенах, чтобы представить, чтобы подписать любой договор, циферки. Чтобы избавиться от любого долга, чтобы стать блогером, актером, артистом. Перестать комплексовать, чтобы хотели давать вам деньги на получение долга. Решение трудностей, нехватка денег, чтобы появилась недвижимость в своей квартире. Чтобы в сейфе и кассе магазине были деньги всегда для успеха в бизнесе загадать желание, так и поставить циферки, чтобы оно исполнилось, как убрать помехи, которые мешают заниматься предпринимательской деятельностью, увеличить доход, стать могущественным, богатым, повысить и потенциал энергии, успеха и здоровья, и везения, для достижения успеха и славы, а еще есть мантры, как увеличить оборот и прибыль, если у вас там все затухает и не очень получается, как сделать так, чтобы в офис люди ходили, как сделать так, чтобы загадать желание о пространстве, поставить циферки, чтобы исполнилось. Там коды для везения успеха, для получения благ и благословений, лакшми, там успешности, состоятельности, чтобы в семье деньги водились, для получения успеха в жизни людей. и в семье, для удачи в жизни, для увеличения продаж бизнеса. Это будут цифровые коды и завтра мы их все вместе прямо в себя внедрим. То есть будем представлять, и это буду раскручивать вас и так далее. Потом я дам вам специальные такие э, заклинания. Это заклинания, которые не читаются на вдохе и выдохе, а которые читаются как мантра. То есть это тайные заклинания, которые работают гораздо мощнее обычных мантр, и эффективность их мега высокая. Допустим, Лакшми для изобилия, так человек будет читать, «Видям дыхимахешварисам парами швари Это занимает, допустим, там 4 секунды. Если 4 секунды да, умножить на 108 раз, получится 400 секунд. А если 400 секунд, то это получается ну, добрых, там 10 минут, ну, допустим, ну, не 10, а там 7, 6-8. И, а в случае, если читать вот так, те так педи-а-битю, так педи а так педи -а -а то на одну секунду три раза, и того 108 раз можно прочитать на протяжении там гораздо быстрого времени. При этом еще и представлять там себя золотой лакой во лбу в одеждах индийских обильно украшенных золотыми цветами драгоценным камнями то есть с ментальной программой вот таких ментальных программ с вот такими заклинаниями за два дня я вам дам 45 кубера выиграть победить кубера стать мегавезучим человеком чтобы было больше магазинов клиента чтобы больше продавать Читайте перед засыпанием, станете очень известным влиятельным человеком. Читайте перед сном, каждый день будет для вас приносить следующий день больше предыдущего, для успеха и в торговле, в успехах, в делах, в бизнесе. Найти новый доход, клад, скрытое богатство, выиграть лотерею, чтобы у вас появилось собственное жилье для увеличения статуса денежного подъема финансов. Если читать перед сном, следующий день будет выигрыш внезапные деньги, чтобы всегда деньги водились. Обезопасить семью и свои доходы, чтобы меньше не зарабатывать. На получение внезапных неожиданных денег в жизнь за Заклинание, которое даст удачу, быстро найти работу свое предназначение. Заклинание богатства. Махакали, заклинание Джоу исполнить все материальные желания. Якшини, заклинание стать богатым. Якшини мантра для богатства. Заклинание из Ригведы для развития бизнеса. Устраняет печать и неудачи, налаживает новый доход. Лакшми мантра преодолеть. Заклинание для богатства, чтобы всегда чтобы всегда для вашей жизни деньги дохода, одежда шива для постоянного фарта лашми для успеха защиты и богатства махешвари правати для богатства шабри «Лакшми» для богатства шабри сильная от всех долгов карму очистит шабри для получения большого количества денег настроиться на частоту дам частоту процветания и везения настроиться на частоту богатства и процветания препятствия улучшения финансов, ренуктива, удалить проблемы, сделать человека богатым. дататре удалить долги и неприятности из жизни практикующих. Надшатра – открыть поток денег в дом. махалашми привлечь капитал в вашу жизнь. Сильная, сильная лакшми – свобода денег, чтобы не нуждаться никогда. Всегда иметь в своей жизни деньги и возможности от любых финансовых проблем. Гайя Трикобера – обрести богатство и почет. Чтобы приобрести богатство и почет, еще и Лакшми Гайетри, Латас падма, обрести процветание богатства и Лакшми для изобилия. Обычные, если вы хотите знать, как это выглядит, вот допустим, заклинание может быть вот таким. Допустим, называется Шива Мантра для постоянного фарта. Звучит так, Кам Ачам Аку, Кам Сам И каска то есть вот вы можете сейчас попробовать найти такую мантру. Шива-мантра сам и ска кама чамаку кам-сам и каска. Кама-чамаку, камсам и ска кама-чамаку, камсам и каска, кама-чамаку кама и камсам и каска. Но я вам сразу хочу сказать, что как бы вы ни старались, вы этого в интернете не найдете. Почему? Я не даю в интернете бесплатно свои методики. Скажите эзотерически, как влияет на человека, обрезать трубы во время родов? Хорошо, не нужно этого бояться. Это нормально, никак не эзотерически, не а, патологически, не как-либо еще на человека не влияет. Все в порядке. Можете этого не бояться это совершенно безопасно. Подскажите, пожалуйста, что я ученица, подскажите, много лет назад мы проживали в Украине, в частном доме большая семья, но все боялись находиться в доме, постоянно чувство присутствия невидимого. Кто-то следует, сзади наблюдает. Может быть. Никто никому не говорил о страхе, после каким-то перебежком перебегали с комнаты в комнату с волнением и боялись. Часто слышны шаги, стуки и окна. Я и мои сестры неоднократно видели нечистого в виде черта, стучащиеся в окно, сразу исчезал со смехом. Мой отец резко заболел онкологией, с тех пор очень часто мне моим сестрам и дочерям один и тот же сон в одинаковых подробностях наш дом и внутри и так далее вот это все называется проклятие которое было наложено на семью через дом вот это все необходимо выкупать то есть заказать у меня выкуп я проведу обряд выкупа и выкуплю вас у есть такое санга я называется 69 или 66 -е. а также есть семинар который называется защита от зла вот вот это нужно пройти, там есть, где защита от зла, есть от шайтана, это там шайтан начинает влиять или черт начинает влиять, черт приходит и так далее. То есть вот таким образом с этим работают. это специальные есть коды, я даю на четвертой ступени, мой сын расстался с первой женой, есть дочка, перенес серьезную, мой сын расстался с первой женой, есть дочечка. «Перенес серьезную операцию». А, это вы по два раза «Планирует общий дом разделить по-честному и купить им квартиру, и себе что-то останется? Бывшая супруга не хочет. Как помочь мне сыну? Вам не нужно помогать. Пусть ваш сын решает сам». Это, к сожалению, не ваше дело. Поверьте мне, в любом случае он сделает, как он хочет. Ему жена не помеха. «Подскажите, мне уже за 40, а семьи все нет?» Спрашивает Павел. «Будет ли у меня семья?» «Будет, да, вы будете жить и будете очень счастливы». 40 о чем вы говорите? Пока 40. А сколько будет впереди еще? Знаете, до да таких мужчин, как вы сейчас поискать нужно, вы просто стесняйтесь. И это хорошо. Как найдет вас какая-нибудь. И Скажите, устраиваясь на работу, не получается работать долго. Опять все повторяется. А в чем причина, не могу понять. Я знаю. Они не видят вас, человека, компетентного, поэтому. Это им и не нравится. Внешне вы выглядите как человек компетентный, а потом начинаете работать, и все понимают, что вы некомпетентный. Поэтому вам нужно не над работой трудиться, а над компетентностью своей. Спасибо большое за то, что вы есть. Хочу спросить, как помочь сыну найти девушку? Есть семинар, называется «Обретение партнера» или выйти замуж, вторая часть, по-моему. Вот там я рассказываю, каким образом это сделать. Добрый вечер, Андрей Андреевич, молодец, браво. Мой сын 36 лет, разведен 12 лет и по сей день любит бывшую жену. Одинок все это время скажите ли будут да будут девушки и будет жизнь прекрасная и девушка такая будет невысокого роста и будет такая светленькая и даже может быть с фармацией чем-то и будет нравиться потом еще и высокенькая будет на стороне вообще все нормально не переживайте все хорошо хороший сын у вас все в порядке будет все нормально не переживайте все будет Фу -фу -фу -фу, хорошо Болеет сын, я читаю, коды с первой ступени, принимает препарат. Как сделать так, чтобы дети, так, чтобы дети э, повыходили замуж, если вы мама? Представьте, будто вы видите своего ребенка, и представьте, будто он плачет, а вы слышите эти слезы прямо, и представляете, будто вы их прямо видите в пространстве, эти слезы. Зажгите перед собой свечу, представляете, как ваш ребенок плачет, в пространстве появляются вот эти звуки, как он плачет, а вы их хватаете и на свече сжигаете. Будете вот так делать, заканчиваете это все, представляете, там, где его пупок, вместо пупка золотой бублик. Вот так будете делать месяц, через месяц женится и замуж выйдет. Опять-таки, где-то не процентов. объясню почему. У многих не хватает сил, каких сил, ну, так человек начинает. Плачет, а так, как, как, какая завтра будет, а как, какие же там новости? А, я шасы и так, как плачет, как представить, а если я не представляю, так о чем? Знаете, здесь надо более концентрированно как-то с чувствами делать. Здравствуйте, Андрей Андреевич, как узнавать правильно знаки Вселенной? Зачем их узнавать? Знаки семьи нужно узнавать. Стали, хотите что-то сделать, деньги занять, Оля. У всех плохое настроение. Вот уже не занимайте. Какие... Почему вы думаете, что Вселенная хочет вообще с кем-то общаться? Мир так устроен, что человек, он человек интересен только себе. На самом деле он больше никому вообще не интересен. Большое спасибо за знания, которыми делитесь. Никогда не задавала вопросов. Ну вот, решилась, попрошу вас, скажите, пожалуйста. Мой старший сын переехал с семьей жить в Канаду. Им очень тяжело. У них получится прижиться, да. Старший семье живет в Одессе, им ничего не угрожает. Нет, будут все живы. Все будет хорошо. Людмила Григорова, моя дочь Аленушка. Ага, 19 часов. Моя жена машет, пора заканчивать. Моя дочь Аленушка чувствует себя одиноко, а Я как мама очень хочу дождаться внучат. Что не так у нее по жизни? В следующий раз добавляйте фотку. Будет еще, Алены, дети. Алексей Александрович, скажите, затронет ли гражданская война в РФ в Московскую область? Гражданской войны в РФ не будет, поэтому не нужно бояться. Не будет. Будет новая власть. И будет, к сожалению, занавес. И это будет не очень хорошо, но тоже не очень долго будет длиться. Скажите, можно ли сделать... Вообще ничего не бойтесь. Скоро и война закончится, и там все будет нормально, не будет ничего такого. Конечно, часть республик подсоединяются, знаете, но как раз Московская Московской области, Москва, все будет хорошо. Что можно делать с наручными часами? Выкинуть или как? Почему? Продайте их, если вы не носите, отдайте кому-нибудь. Чего вы боитесь их? Тоже волнует наше село Подовое, Новотроицкий район Херсонской области. Родные отказываются ехать куда-либо, нет финансово. Другие причины, как помочь Людмиловой Наги? Зайчик мой, каким же образом помогать, если они не хотят? Ну вот как помочь, если они сами не хотят? отказывается ехать куда-либо, ну значит не надо никуда ехать, теперь как защиту им ставьте ритуально, нарисуйте символы вот безопасности, я же давал вот эти цифровые коды, пусть везде развесят, чтобы к ним там ничего не прилетело, никого не убил. Меня повысили по должности два раза за полгода и очень, первую ждала долго, а вторую могла только мечтать, скажите, у меня получится... Даже лучше, чем было у кого-либо. Вика Полтораковой за поддержку в тяжелое время. Спасибо, Вика. Алексей Тарасенко, ваша эзотерика очень эффективна, низкий поклон. Спасибо. Наталья Шевченко, очень больно. В отношениях сыном трещина холод. Чему это привело? Как вернуть тепло? Плачу, не понимаю. Может, влияние извне? Нет влияния извне. Вообще обычно это происходит так. Для ребенка любить свою мать или отца – это почетная обязанность, которую он должен свято охранять и свято всегда об этом думать. В случае, если что-то не так, то это не с вами что-то не так, а с ним, в свою очередь, что-то не так. Придет ли ребенок к своим родителям? Верьте, рано или поздно обязательно все становится на свои места. Вымаливайте, делайте вот так ручками, как я сегодня обучал, и все будет Вновь будете вместе. Скажите, какой день месяц будет благоприятным в следующем году для замужества? Хотим расписаться с моим мужчиной 20 апреля, 21 апреля, в мае 5, 3 мая, 5 мая, 9 мая, дальше И в июне тоже 3, 9, дальше в июле... В июле двадцать второе, двадцать пятое, двадцать седьмое, в августе первые числа от первого до девятого, в сентябре с пятое, одиннадцатое, седьмое, девятнадцатое, двадцать первое, двадцать третье. 27 о, в сентябре много в октябре с 12 по 17 а я напишу потом и выложу сюда прямо в дуку рт.е. еще подуйте пожалуйста на удачу скоро рождения скоро у меня день рождения 16 ноября через пять дней я вам по секрету скажу а я знаю что мне подарит моя жена Эх. Почему? Да вот, могу просматривать. Говорит мне все время, ну ты хотя бы сделай вид, как будто для тебя это секрет. Да, конечно, вид я делаю, но я все равно знаю. На работе есть сотрудница, которая наговаривает на коллег и сплетничает начальство. С недавних пор это коснулось и меня. Занимаюсь медитацией с полузакрытыми глазами, обматываю ее ватой, как выучить. Не навредит? не, не навредит. Марина Павлюкова, связано ли как-то эзотерические отвращения к каким-либо продуктам? Я не могу с детства есть яйца, сыры вареные и жареные. Может быть, это связано с непереносимостью яичного лизоцима, аллергией? Такое бывает очень часто. Валентина Падживан, можно узнать, я найду свою настоящую половинку. А какой вы хотите найти, нижнюю или верхнюю? Смотрите. Почему я говорю обычно нижнюю или верхнюю? Если разделить человека, я говорю как медицинский работник. Если его взять вот так и распилить, допустим, по пояс, то он жить будет. А если вот так пополам, вот то жить не будет. Поэтому, когда человек говорит «я ищу свою половинку», то если вы верхняя, то найдете нижнюю, а нижняя с ногами, будет все время хотеть секса никогда не говорите в вашей жизни еще половинку никогда, а то выберите писюн с ногами, который никогда думать не будет, и будет только кушать и какать, не половинку а любимого мужчину в следующий раз, так и пишите когда я уже найду своего любимого мужчину, а то вечно ищите половинки, для того чтобы найти половинку, надо свою половинку потерять, нужно половинку искать если нет у вас куска вашего тела вот если бы отрезали вам там по живот все, то тогда бы нашли кого-то, кто работал бы для вас ногами. Что это с людьми такое вообще? Какую половинку? Может быть, такую половинку? Людмила Евгеньевна, януши... скоро найдете, через пару лет. Я еду на новую работу, правильный выбор сделала? Не очень будет вас вдохновлять. Людмила Евгеньевна Янушкевич Ющак. Какие мантры и коды можете посоветовать, чтобы пришла удачная операция на коленный сустав? Нам на вдохе, тха на выдохе. Тогда все пройдет идеально. код поможет моему хирургу. Послушайте. Хирург и так знает, чем ему заниматься. Алена, берите у меня прибежище, если вы ученица школы. Очень признательно за знания. Если возможность, подскажите, как замкнуть на себе денежный канал. Да что ж такое. Деньги приходят, моментально возникает ситуация, через которую вынуждены их отдавать. На завтрашние СНГ, приходите, будем замыкать ваши денежные каналы. И будем их замыкать, открывать, размыкать, запускать, пробивать. И так далее и тому подобное. Дарьевич, подскажите, закончил курсы массажиста? Получится у меня после Нового года дело начально? Да? А, в каком цвете платья хорошо выходить замуж второй раз в белом? выходите и второй раз в белом. Вообще, выходите всегда, только в белых платьях. Не меняйте цвет платьев. В белом всем врагам на зло. нравится, не нравится, невестой будьте вообще. Женщина, она мечтает с самого детства одеть на себя белое платье. Если первый раз не получилось удачно в белом, тогда белое было не слишком белое. Оденьте такое белое, чтобы у всех от зависти скулы посводило вообще. Алым, губы, платье белое, как красивое. И танцуйте, и смейтесь громче всех. Всем врагам на зло. сама реку Мне в ресторане много клиент надо. Благодарю. Перед тем, как открывать будете свой магазин, произнесите семь раз перед открытием магазина слова. Рахам дирахим асаля, Рахам дирахим. Произносите ляфиля даус Рахима саляму алейкум. Делайте это семь раз и после этого только открывайте замок. И делайте так ежедневно, всегда будет куча клиентов. Все, я уже заканчиваю. Пришел мой жена и говорит, пора заканчивать и выключаться за тебя. Так вот. Моя мама и сестры прилетели ко мне с Украины в США. Оставаться ли им здесь, сложься ли у них? Да, оставаться. Хорошо было бы им оставаться у вас. Хорошо бы судьба сложилась. Мама не сможет, не захочет, а вот сестра, у нее хорошо будет. Все, все, моя жена хочет все выключать. Андрей Андреевич, подскажи, что означает сон, когда ремонтируешь дверной замок? Приснилось одновременно, и мне ему уже долг нужно вернуть. Долг. Когда снится, будто ремонтируешь замок дверной, это долги. Вообще, когда-нибудь обязательно выпущу семинар, который будет связан с нами, да? Я их так легко трактую, эти сны постоянно. Соня постоянно что-то ей приснится, она приходит и ей все время объясняет, Да, Соня? Татьяна Весна. Доброго вечера, уважаемый Андрей Андрич. У нас с человеком дуже большие борьбы. Чи можем на ближайший год рассчитывать? Нет, нет. Но рассчитывайте, не нужно очень лякатись цього. Все буде нормально у вас. Горазб все будет. Скажите, пожалуйста, какой есть языческий метод быстро научиться рисовать? Для того, чтобы быстро научиться рисовать, нужно быстро слово вычеркнуть из своей жизни прямо вообще <с2> и что нужно делать самый простой метод это как можно больше смотреть информации как кто-то рисует открывайте видео и все начинаете в захлеб читать изучать смотреть как можно быстрее о том как кто-то рисует о том как кто-то кого-то обучает а еще нужно разбираться в живописи разбираться в цветах это не нарабатывается это знаете у меня сейчас сказали как мне быстро научиться играть на пианино но быстро никак Потому что быстро – это значит плохо. Можно научиться играть одну песню. Я когда-то, я умею, кстати, рисовать и занимаюсь живописью. И когда-то вот э, кто-то из близких мне говорит, ой, слушай, так хорошо у тебя получилось, и я тоже хочу. Я говорю, ну а ты знаешь, как это делать? Я говорю: а что там знать? Вот там оп-оп. И после этого оп-оп не происходит. Почему? Нужно, чтобы кто-то научил. Но можно ли научить человека? Можно научить рисовать шар с тенями <смех> наверное но уже рисовать то что или создавать что-то что будет тебя вдохновлять что будет у тебя на уме это уже ну это дело такое наверное не быстрое точно быстро нет слово быстро неправильно Смотрите, вас сейчас смотрит 1195 человек, а лайки поставило только 446. А ну-ка срочно поставьте лайки. А ну-ка срочно поставьте лайки. Прямо сейчас поставьте лайки. Еще раз приглашаю вас на завтрашний СНГ, которая пройдет завтра и послезавтра этот двухдневный семинар. Приглашаю вас посетить мою СНГ, Я и вместе со мной открыть денежные дороги, закрыть дороги, которые забирают деньги со у вас. Сделай так, чтобы били много денег, сделай так, чтобы хорошо жили, сделай так, чтобы все мысли сходились только в то, чтобы деньги привлекались. Здрасте. Чем лечится полипы в желчном моей сестры или операция? В случае вашей сестры уже идет деструктивные изменения печени и, скорее всего, придется рано или поздно оперировать. Момент обучения в школе семь ступеней. Доход увеличился в четыре раза. Умничка. В последнее время очень интересуюсь психотерапией. Подскажите, пожалуйста, стоит ли мне углубляться в сферу психотерапии и психологии или концентрироваться на существующем бизнесе? Смотрите, Катя, вы попались на удочку, и вас, скорее всего, втягивают в систему, где вы будете как бы, подавлены этой системой. Поэтому психотерапией можете заниматься, но не у тех людей, у которых вы сейчас занимаетесь. И скажите, будь ласка, еще и все мутилу является папиллом снижать кислотность ЖКТ, высокая кислотность и снижать глюкозу, потому что высокая кислотность и высокая глюкоза обычно приводят к тому, что появляется папиллом. Здравствуйте, мой бывший муж не дает мне ведется с детьми, а видеться, наверное. А я вышла замуж второй раз. У нас маленький ребенок, тех детей трое, я их не вижу. Как разрешить эту ситуацию? Ваша ситуация решится через два с половиной года. Можно я вам не буду говорить каким образом, но хочу вам сказать, что для, что для вас безопасным. Я желаю вам успехов, счастья, радости, любви. До свидания.